Смотрим дом из двухтысячных. Декоративные растения и облагороженная территория. Здесь хозяйственные помещения, рядом котельная и лестница на второй уровень. Идем на задний двор, здесь большой бассейн с подсветкой и джакузи, а дальше мангальная зона с плиткой на полу и мебелью. Рядом сауна с большой зоной отдыха, парилкой и своим санузлом. А здесь шезлонги для отдыха на настоящей морской гальке. Теперь заходим, здесь можно устроить дискотеку 90-х или пересмотреть Титаник на 90 Идем дальше. Здесь прачечная, рядом санузел, а напротив помещения кухни. Теперь второй этаж. Сразу прямо мастер-спальня со своим санузлом и выходом на балкон, с которого можно прыгать в бассейн. Хозяин отвечает. Рядом такая же спальня, а здесь гостиная с настоящим камином и дубовым паркетом. Рядом тамбур, из которого можно попасть на парковку и в гостевой дом. Площадь дома 230 квадратных метров на 10 сотках земли. Вода, свет, газ центральные, канализация ЛОС. Звоните.